Всем привет, друзья! Сегодня вот у меня пришла посылочка. Димка съездил, забрал. Я знаю, что это. Опять, я выписала тогда, когда было холодно. Сейчас дали отопление у нас. И выписала я. Сейчас покажу, что именно. Так, не сказала, сколько весит. Сейчас глянем. Ох, представляется. А сколько здесь у меня... С Волгограда пришла посылка. 744 грамм. В пакете, Всю культурную. чинчинарем. Пришли носки, которые я выписала для всей своей семьи. Шерстяные. вязанные. Вот смотрите, какие они. Классные. Толстые. Хорошо растягиваются. Это машинная вязка. Но мне очень они понравились. Может где буду. Это я выписала или Диме, или Андрей. Кто там будет одевать, если будут одевать. Орнамент, доллар. Это Давиду. Такие носочки с оленьками. Оленями. Это я себе снегирей. Я очень люблю. Сейчас я их одену. Буду у них ходить. Такие цветастые. Обожаю такие цвета. Так. Это волк. Волчок. Это тоже или Андрей, или Дима. там. Они определятся сами, порешат, какие им одевать. Так. Это я девочкам написала. Фариде хотела. У Фариды размер надо точно узнать мне. Это аминки, это динарки, такие тоже снегири, вот красивые. У динары фиолетовые, у амины серые, красотушки. А это даринки, такие молюськи, сейчас мы ей оденем сразу, такие длинненькие. Ну да, это машинная вязка, вы скажете, что не вяжешь, зачем сама не вяжешь. Некогда мне вязать. Все хочу, но не могу. А здесь готовая. Вот, выписала стопку носков. О, проснулась. Да, все это машинка. Сейчас дариночки одену. Мы пришли в огород. Андрей попил дрова, что-то у него со свечой там не в порядке, короче, перегорела, что то не понимаю. Мандаринка у меня. У меня соседка по огороду, мы с ней договорились, у нее красный лук есть, а у меня он пропал, и она мне дала вот красный такой такую коробочку лука. Я его отложила отдельно и положила сюда свой лук. О! <смех> и все, развалилась. Сейчас соберем. Дарина, поехала? Да, ты у меня? Поехала, поехала. Поехала, Дариночка, у нас. Нежать не хочет, как сегодня. Все. Вот он у меня. Сейчас обратно коробку. И я ей отдам. А, вчера динарка собранила вчера ай, на днях соседка принесла лук красный мы с ней поменялись у меня он пропал а у него нету бочкового и мы с ней поменялись она мне сок взяла. я ей в ответ тоже а, в эту же коробочку в которую она свои положила я положила свой лучок отдам затем взяла чеснок Одна женщина очень-очень давным-давно просила, уже всем продала, а она еще все не может у меня забрать. Короче, каждый день видит и все спрашивает у Андрея или у меня. И принесла сегодня, сейчас занесу, попозже вечером, когда домой пойдем. Козочка, Дереза, Манька, иди стоит. Иди, иди, Маняш, иди сюда, Она к Андрею идет, хозяин у нее, домашняя. Андрей, она даже ко мне не подходит. Чё? А? А? А? Подходит, да? Чё? Чё? Чё, га-га? Ага-га. А. Га-га-га-га-га-га. Надо яйца собрать еще. Яйца не собирать. Так, девчонки, у меня багорье Не подходит она ко мне, она к тебе идет. Кушать хочет, наверное. Сейчас надо затопить печку-прачку, кашу варить. Это... это вчерашний ты оставила, да? Все да. кушать это покажи. Это отчетая пацана. А че в ротике-то покажи маме? Айс! Ты пушов вкусно? Ага, молодец. Сегодня у нас навоз привезли, сейчас я вам покажу. Камаз навоза привезли, слава Богу. Хочу обложить Викторию, затем под чеснок мы его пустим и в теплицу, чтобы в теплице было Пораньше могла посадить, для этого я пораньше, а, то есть осенью будет привезим И еще надо будет весной, если дай бог все нормально будет, еще КАМАЗ навозы надо будет привезти. Ну да, она все подглядывает, там ага, живет что-то. Загрузились! Что хочешь вареную, кукурузу. кукурузу вареную да только вареную а он сварит дома кукурузу надо ведь специально варить поросенку поставила иди, варить иди, там плана. не будет вареную я потом сварю по тебе дам ладно придешь поешь ладно О. поставь туда блин заморозить хочу говорю. я унесу домой Потом сварим. И mm покушать. -hmm. Ну -ка, Кашка малашка варится у нас. Кукурузу не кинули сюда. Не кукурузу кинули сюда. Она почистит на У нас раз... Два ведра. Молодец. Так нет, поросенку я сейчас вылью уже. Теплая, чтобы была. Да. Я знаю. Кинула все. Затопила, кинула. Пойду я... Дима, всех пацанов помогать Вот наш КамАЗ навоза привезли. Эх, горчичка. Ты так и не успеваешь у нас. Ну ладно, на самую эту закинули. Я яма была? Длинно. Ой, навоз шикарный. Очень нравится. Живы будем, дай бог, на будущий год еще КАМАЗ привезу. И торфа хочу. И потом будет вот шикарно. Шикардос будет, да? не вкусно потом Показалось невкусно, потом вкусно? Да? Ну кушай тогда. какой хороший навозик. Еще был лошадиный. Когда я лошадин... а Смотри, сливы висят. А лошадку, лошадку? Да. Зачем? Ну, Зачем? М -м -м -м! Навоз хороший вообще. сразу Мы потом... да, надо убирать мне. Все, Димка, поработали с пацанами. Выгрузили, поехали. Пошёл. Давай, пошел он. Дима, Дима У Вадима, возьми каску-то, забери Не ладно? А забери Кушай, кусай Так, два Три, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Один яичек там-то есть, Ой, Не могу ездить. Да вон хорошо получается. Он тут, знаешь, и все, это да, все. А так что? Не надо же, никак не. Другая, а, держи, бегает. Интересно. Но одна мне вообще не нравится. У Маньки так больно хорошо, как у коровы джик джиг, -джиг было. Там один с Андрей. Заберем что? -то. Или пускай лежат? А пускай лежат, да? Поросонку. Да, налей туда, нибудь Пускай есть. Там не грязно? Может посидеть? Чисто? Давайте постелим, мое дело.